Привет! Данное видео посвящено любителям банковских депозитов, люди, которым для людей, которым очень важен вопрос надежности сохранения своего капитала. Смотри, что грядет, в какие времена мы живем и как увеличить свою собственную доходность. Я могу сказать, что накопление денег на банковских депозитах – это достаточно понятный, комфортный способ сохранения денежных средств, как минимум от инфляции. Ну, в последние 2-3 года наблюдается значительная тенденция к падению доходности. Я знаю инструменты, которые позволяют как минимум получить доходность выше, чем депозит Сбербанка, сохраняя ту же самую надежность, даже увеличив надежность. Привет! Данное видео посвящено любителям банковских депозитов, люди, которым, для людей, которым очень важен вопрос надежности, сохранения своего капитала и, соответственно, что с этим делать. Ну, На самом деле, я могу сказать, что накопление денег на банковских депозитах – это достаточно понятный, комфортный способ сохранения денежных средств, как минимум, от инфляции. Другой вопрос, что если говорить непосредственно про депозиты, то в последний момент… Ну, в последние два-три года наблюдается значительная тенденция к падению доходности. И, наверное, каждый, кто хранит деньги на банковском депозите, почувствовал это на себе. Причем наверняка вы заметили, что раньше было такое правило, чем на более длительный срок ты размещаешь денежные средства на банковском вкладе, на банковском депозите, то в этом случае ты получаешь более высокую доходность. Сейчас эта норма перестала работать, сейчас наоборот получается. То есть чем длиннее срок, тем меньше банк дает депозит, ставку по депозиту. И то есть больше, чем на год, банки практически не открывают депозиты с привлекательной процентной ставкой. Это связано с тем, что замедляется инфляция, это связано с тем, что ЦБ снижает ключевую ставку, то есть причин к этому достаточно много. То есть в этом видео я, к сожалению, не смогу об этом рассказать, но я записал специальную серию видео, видео в которых я объяснил почему в том числе почему происходит снижение ставок банковских депозитов то есть сейчас нарушается глобальная парадигма связанная с тем что это надежно и доходно то есть банковские депозиты сейчас во-первых а они точно не обеспечивают доходность потому что доходность значительно ниже реальной инфляции. Второе, многие столкнулись с тем, что депозиты уже нельзя назвать надежным инструментом. Да? То есть то, что раньше называлось надежным, сейчас это сложно назвать. То есть глава ЦБ заявляет о том, что цель центрального банка – это оставить 200-300 банков. Сейчас этих банков 600. То есть нужно понимать, что как минимум половина банков может, может быть отозвана лицензией. И с этим надо что-то делать. Меня зовут Максим Петров, я с 2005 года занимаюсь управлением благосостоянием людей с активами от 20-30 миллионов рублей, и я знаю инструменты, которые позволяют как минимум получить доходность выше, чем депозит Сбербанка, сохраняя ту же самую надежность, даже увеличив надежность. То есть, что вы скажете на то, если я вам предложу инструменты, которые обеспечивают доходность выше банковского депозита, но по этим долгам перед вами будет отвечать непосредственно государство российское при текущем в золотовалютных резервах обеспеченных государствах, обеспеченная сохранность налоговой политикой государства, теми налогами, которые мы платим. То есть я готов предоставить такие инструменты вам в пользование. То есть я специально записал видео, в котором я рассказываю не о каких-то рисковых инструментах. Я говорю о консервативных инструментах, сродни банковскому депозиту, который отличается в основном тремя показателями. Это А. Более доходно, причем доходно в том плане, что вы получаете доходность выше депозитов топ-3 банков России и эту доходность вы получаете до востребования, то есть вы вообще к сроку не привязаны. Это первое преимущество. Второе преимущество в том, что я рассказываю о том, как эту доходность зафиксировать для себя как минимум на 3-5 лет, потому что вы не можете сейчас даже привлекательный процент зафиксировать более чем на один год, если идете на депозит в банк. Третье, это опять-таки гораздо более надежно, чем хранить денежные средства в банке, потому что по этим обязательствам отвечает государство. Или же я рассказываю о других инструментах, которые вообще позволяют получать сейчас достаточно надежную доходность на уровне даже 15 и 20%. Именно об этом специальный видеокурс, он абсолютно бесплатный. Ссылка на данный видеокурс находится под данным видео, так что, пожалуйста. Если ты действительно являешься человеком, для которого сейчас доходность банковских депозитов не привлекательна, ты хочешь больше доходности, ты хочешь больше надежности, ты хочешь больше ликвидности, проходи по бесплатной ссылке, получай три бесплатных видео, смотри, что грядет, в какие времена мы живем и как увеличить свою собственную доходность. На связи был Максим Петров. Спасибо большое за внимание и удачи. Увидимся на видео.